Всем огромный привет! Меня зовут Надежда Шадрухина и я успешный интернет-предприниматель. И недавно на своем телеграм-канале я сделала опрос, используют ли люди сторис? И как выяснилось, что есть все-таки некоторые люди, да, которые вообще не знают, что это такое. Не знают, каким способом может способствовать росту бизнеса. И поэтому в этом видео мы поговорим с вами об этом. И давайте начнем с того, что что же вообще такое вообще stories. Stories это возможность в своих социальных сетях выкладывать 15-секундные видеоролики или фотографии, которые да, пропадут из вашей ленты ровно через 20 4 часа а, это не льда лента да где идут вот ваши все посты а это отдельная функция в stories она выглядит ну, там вверху в инстаграме и у многих до да, возникает вопрос а зачем собственно мне вообще говоря это делать ну, скажем так, это функция, которая уже да, используется в социальных сетях, и это еще да, один из способов взаимодействовать с вашей целевой аудиторией и с вашими подписчиками. Потому что, да, и ну вообще, друзья, для меня... Стало, наверное, большим откровением, да, когда я начала выкладывать какие-либо сторис Ничего сверхъестественного и полезного, да, а больше про себя, про свою жизнь. Я увидела, что количество просмотров больше, нежели, чем количество просмотров моего поста. Почему так происходит, друзья? Потому что stories больше всего не про ваш бизнес, да а про вашу личную жизнь. В stories вы можете показать, куда вы поехали с семьей или с любимым человеком, или чем вы занимаетесь помимо своего бизнеса. Как вы вообще этот бизнес да, ведете, как вы обучаетесь это скажем так некий да, элемент подглядывания и все мы люди и все мы люди любим да скажем закулисья потому что очень часто когда мы смотрим да, наши социальные сети создается впечатление что у человека вообще все идеально красивые фотографии да, на фотошопленные с фильтрами и так далее и как раз таки да stories это то что показывает вашу реальную жизнь а человеку конечно очень интересно знать какие у вас ценности помимо вашего бизнеса чем вы занимаетесь в свободное время от бизнеса как вы этот бизнес ведете то есть это дополнительное касание с вашей целевой аудитории который может человеку дать до да, возможность принять решение для того чтобы присоединиться к вам э, или да, или стать вашим клиентом это момент номер один друзья Второй момент это про увеличение охвата. То есть благодаря функции Stories вы можете там да, анонсировать свои посты, свои прямые эфиры. Предположим, вы хотите на какой-то пост да, обратить, от, обратить особое внимание. Вы можете через самолетик под постом да, поделиться им в Stories. Он там отразится и будет кликабельным. И можно будет подписать, да, что вот сегодня мы обсуждаем вот это, вот это, вот это. То есть человек, который посмотрел stories, перейдет уже к вам в профиль, да, Инстаграм, и почитает этот пост, и, возможно, да, оставит комментарий, там лайкнет или сохранит закладки, или да, примет решение вообще присоединиться к вам в команду или стать вашим клиентом. И следующий момент это момент номер три. Очень часто в сторис можно выкладывать свои какие-то социальные доказательства. Например, вы получаете множество сообщений с благодарностью, вы получаете какие-то интересные письма, которыми вам хочется да, поделиться. Это тоже определенное касание с человеком. То есть человек понимает, что есть какие-то кейсы, но не может да, это выложить в ленту, потому что это будет немножко да, ленту засорять. А вот как раз-таки функции сторис это интересно будет почитать. Но тут, конечно, очень важно соблюдать конфиденциальность. да, Если вам написал человек, то нужно аккуратненько да, закрасить его имя и, или вырезать, да, и вставить именно тот текст, которым хотите вы поделиться со своими подписчиками. И, конечно, да, есть какие-то вещи, да, которыми просто хочется поделиться и рассказать, и это все можно использовать в функции Stories. А, Еще один момент, почему такое количество просмотров в Stories, в отличие от поста, Потому что, когда человек нажимает на эту функцию, сторис, да, где ее вообще можно найти, это в Инстаграме, ВКонтакте, да, в мобильном приложении. Вверху будет ваша фотография, да, в кружочек, или фотография человека, на которого вы, собственно говоря, подписаны. И когда вы начинаете просматривать вот эти вот сторис, да. И даже если человек не нажал на вашу сторис, ему автоматически да, социальная сеть будет показывать и ваши ролики тоже. Вот. И поэтому, друзья, обязательно используйте сторис, потому что это э, может вам да, давать дополнительную лояльность, увеличение охвата и, конечно же, рост вашего бизнеса. И э, вообще, да, мое пожелание вам, чтобы вы использовали все возможности, которые дают вам социальные сети. Тестировали, э, примеляли, что, что дает вам результат, что не дает, да, и смотрели. И поделитесь, пожалуйста, друзья, в комментариях, используете вы сторис и какие дают вам это результаты. Мне интересно, конечно же, будет почитать это и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока!